Привет, чуваки! Это Туп Дота, и недавно в нашей игре побили очередной мировой рекорд. Состоялась самая длинная катка за всю историю. Длилась она каких-то нереальных 5 часов и сейчас я вам о ней расскажу. Поехали!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 Итак, вчера, где-то в глубинах паблика, на среднем ММРе около 3к, была сыграна каточка, длившаяся 5 грёбаных часов. Это новый мировой рекорд, ведь предыдущий матч, у которого был этот титул, до 5 часов совсем не дотянул. Но в ходе этой суперзатяжной херни случилось настолько много всякого дерьма, что и перечисление займет часов 5. Например, легионка набила почти 5000 урона с дуэлей, у всех практически было по активированному муншарду и всего было сделано за малым 500 фрага. Крепаськов кстати набили 14 тысяч штук, а Рошана одолели целых 7 раз. Это просто какая-то вторая мировая и что самое интересное это ведь была обычнейшая катка на рейтинг в пабе, да еще и на 3к. По-моему какой-то слишком неоправданный пот, и точно так же как и я подумала еще как минимум два человека. Это Леон и Тинкер. Первый не дотерпел и ливанул спустя 4 часа 49 минут, а слабак на Тинкере вообще выдержал только 3.15. И когда я увидел эту новость, я задумался сам, насколько бы меня хватило окажись в такой ситуации, когда вокруг творится непонятная херабора, которая всем уже абсолютно надоела и которую можно прервать, пожертвовав всего лишь копейками соло рейтинга. И знаете, я бы ливнул Нахрен минут через 70 после начала, вот серьезно, а если бы еще на старте мне сказали, сколько этот матч будет длиться, то я ливанул бы еще и тогда. Потому что серьезно, даже катки, которые длятся 50 минут это уже какое-то мучение, а катать 5 часов, да еще и бесплатно. Мне кажется, это так, блин, выматывает, как будто ты на заводе смену отстоял. Челики, которые в этом матче участвовали, должны были просто выключить нафиг компы и пойти спать. Потому что это блин, ну просто какая-то жопа. И ладно, еще, если вам хоть как-то повезло и вы в таком матче играли за керри. Например, если в этом матче вы катали за инвокера, который, кстати, набил 115 фрагов, то это было довольно бы в кайф. Но что, если бы вам пришлось катать здесь на ЛИОНЕ? ПЯТЬ ЧАСОВ НА ЛИОНЕ! На юзлисном куске саппорта, который чуть ли не хуже мега -крипа. Если что, статистика нам говорит, что из практически пяти часов, которые продержался этот бедный Лион, он два часа провел в таверне. По-моему, это какой-то маразм и жестокое обращение с игроками. Я бы врагу не пожелал сыграть подобную катку. Ну и что вы об этом думаете как бы вы поступили, окажись вы на месте Леона и стали бы вы тратить 5 часов на одну катку в доту. И как думаете, что можно такого внести в нашу игру, чтобы таких затянутых игр было поменьше? Как по мне, нужно забахать систему голосования, как в CSGO, и сделать там вариант какой-нибудь обоюдной капитуляции. Типа, когда уже всем все надоело и все хотят свалить из этой сраной игры куда подальше, можно было бы делать просто голосование, набирать 7-8 плюсиков из 10 и все, не надо никому страдать, катка прекращается, а ММР ни у кого не отнимается. По-моему, было бы интересно. А то у меня реально иногда бывает так, что вроде бы и хочется зайти сыграть, но когда понимаешь, что блин, вдруг опять полтора часа будет под желание тут же отпадает. Ну и на этом пожалуй все. оставлю вам в описании ссылку на хайлайт Noob from UA, который я добросовестно спиздил и который вы сейчас смотрите. Если хотите, то по ссылке в описании, опять же, просмотрите его полностью, узнаете, чем этот весь ад закончился. А я, наверное, уже пойду, покатаю в какой-нибудь Харстончик или Авервоч, не страдая по 5 часов.